Ну что же, <связь> мужички, а, в общем, перед тем, как я включу веб-камеру, покажу, типа, новый свет, я должен сказать то, что очень много новичков в чате увидел, новый пользователь чата. Ребята, сразу, вопросы продевайся, пожалуйста, ну не надо реально ко мне, вот, ну не люблю я такое на своих стримах. Во-вторых, оценки столов не будет, <связь> тоже не надо про это спрашивать. Ну, надеюсь, разнеснили, да? Так, короче... Прямо сейчас вы видите меня очень-очень темненьким, да. Видите только подсветочку Фиспекта. Но внимание, руки вот они, да. Вот, я буквально нажимаю одну кнопку нахуй, и хуякс, бля, пиздец, оно, конечно, сейчас присвечивается, но я могу сделать, типа, вот так вот, могу сделать вот так вот, ебать, да, охуеть, я понимаю, что сейчас оно херово настроено, все слишком темное, мне еще, ну, помимо самого света, оказывается, нужно еще и камеру настраивать, поэтому я, ну, немножечко в этом не до конца понимаю, то есть там, смотрите, у меня есть, короче, тут крутилки, вот они, и тут э, можно настраивать всякие кельвины. Я, типа, могу сделать холоднее, теплее. Но дело в том, что у меня сейчас сама камера, типа, настраивает всякую штуку сама, типа. Я могу сделать буквально вот такую вот подсветку. Помните, короче, вчера, или когда мы там в хор играли, вы, вы... А, нет, вчера. Вы меня просили постоянно взять и сделать, э, ну, как будто я в темноте сижу, да? А, вот, я прямо сейчас сижу в темноте, чтобы вы понимали. Ну, как будто в темноте, да? Оно выглядит, как будто темнота, но нихуя не темнота. Я могу сделать так, и все, блядь, сюда... Полностью все подсвечивается, полностью все круто, классно. Я еще до конца не знаю идеальные свои настройки, но типа вот так вот. Вот вы просили меня сидеть типа, ну, как будто в темноте, но не в темноте. Вот. А, По-моему, да Второй не хватает лампы Есть такое, но она сейчас также светит на мое лицо И полностью подсвечивает Вот в чем прикол был То, что я говорил вам Когда приедет свет У меня будет подсвечиваться исключительно лицо И больше ничего не будет подсвечиваться Т Теперь не отвлекает внимание моя комната на фоне Я только установил Поэтому как бы не обессудьте Пока что не слишком я, я даже до сих пор не знаю, как, как лучше сделать У меня сейчас баланс белого стоит автоматически То есть я могу вот так вот подкрутить но типа, видите, оно пытается нормализовать и Вот я, может быть, где-то на серединке вот так вот бы выглядел Но я так, типа, синий Хотя это он сейчас пытается сам подогнать. Вот сейчас, по сути, у меня пиздец какое все желтое здесь. Не знаю, у меня есть зеркало. Мне где-то зеркало было, чтобы я все это показал. А, не, не будет видно. Короче, на у меня сейчас желтая, пиздец, чтобы вы понимали. Вот прямо сейчас. Но выглядит нормально, да? Лампово достаточно. Вот сейчас, когда она желтенькая. Короче, с этим нужно поиграться. Это нужно еще самому потестить, я <звык> не до конца понимаю.